вылетела из лиги чемпионов хайпа теперь будет для футбольных каналов на две недели вперед но мы предлагаем иной дискурс что делать дальше Итак, ниже наш простой как французский омлет рецепт успеха для киевского динамо основополагающее условие игорь суркис должен полюбить деньги да да вы все правильно услышали как только суркис поймет что на динамо можно зарабатывать больше чем на энергетике то сразу начнет принимать правильное решение и первым таким решением будет покупка авиабилетов в Амстердам, Порто, Лиссабон и любимая Монако. Ребята из пресс-службы «Динамо», покажите, пожалуйста, Игорю Михайловичу видео по ссылке подсказки вверху. Заработать полмиллиарда евро. Миллиарда на трансферах. Ради таких цифр можно потерпеть менеджмент и тренировку клуба без «Динамовского сердца». Согласитесь. Итак, Суркис выделяет две недели времени и делает турне по самым экономически эффективным футбольным клубам Европы. Поверьте, общение с местным менеджментом произведет на него яркое впечатление, а интеллекта принимать правильные решения у него более чем достаточно. Понимая, что это звучит непопулярно, и тренд сейчас закидывать тряпками и Хацкевича, и Суркиса, и непонятно, кого из них больше. Но мы же вначале договорились с вами говорить конструктивно, а не эмоционально. Поэтому продолжаем. ЕМС возвращается в Киев и увольняет всех заслуженных пенсионеров-дармоедов из клубной структуры которые конкурируют между собой только в надувании щек важности. И один из первых кандидатов – Александр Ищенко, директор детско-юношеской футбольной школы «Динамо». Вы скажете, как же так? Ведь всем известно, что у «Динамо» хорошая молодежь, много своих воспитанников. Но давайте разберемся в деталях. Миколенко, Бурда, Цыганков, Буяльский, Цитаишвили – Классный прорыв в своем развитии сделали во многом благодаря новой методологии тренировочного процесса, которую внедрили испанцы по приглашению Сергея Реброва. И когда динамовцы победили во всех возрастах Дюфел, это была во многом заслуга испанских тренеров. Но потом Ребров ушел, и Ищенко благополучно, по-тихому, не спеша выдавил испанских конкистадоров из школы. И какой результат у динамовской молодежи сегодня? Правильно, на уровне первой команды. Итак, второй ингредиент нашего рецепта – это возврат испанцев на руководящие должности в футбольной школе. Материал там есть просто замечательный. Надо, чтобы с ним было кому работать, а главное, методики применялись правильные и современные. Как только порядок в школе будет восстановлен, можно переходить к третьему пункту. Это создание и принятие стратегии клуба. Чтобы все упростить, да возьмите вы модель Аякса или Бенфики, все уже придумано. Нет никакого особенного пути, и это не только футбола касается. Надо просто качественно делать свою работу, каждый день, ответственно, добросовестно, и успех придет. Только не надо тут пафосных возражений типа «Ах, как же так, Динамо Киев – это не клуб, что просто воспитывать и продавать игроков. У нас великие цели – побеждать всегда и везде, а не быть инкубатором, как некоторые». Во-первых, «Пенфика» и «Аякс» выиграли больше, чем «Динамо», да простит нас Игорь Михайлович Суркис. Собственно, во-вторых и в-третьих, тут уже не требуется. Четвертое. На должность генерального директора клуба приглашается топ-менеджер любой международной корпорации в Украине. Да хоть кока-колы, это не важно. Хороший управленец всегда наведет порядок и наладит правильные процессы, независимо от вида бизнеса. Собственно, и все. Дальше ИМС может продолжать ходить на футбол, болеть за любимую команду, покуривать дорогую сигару, хотя курить однозначно лучше бросить. И с недоумением смотреть на позитивный баланс бюджета своего клуба. Да, не удивляйтесь, мы ни слова не сказали об увольнении Хацкевича. Потому что он не причина, он следствие. Спасибо всем, кто дослушал это видео до конца. Если было интересно, подпишитесь на канал. Это даст нам знак, что мы делаем нужное дело. Напишите, пожалуйста, в комментарии, если у вас есть другой рецепт динамовского омлета. И самое главное, любите футбол! пока он есть.